Забыла, как они говорят. Баредец а барелюц, говорят. <свят> Одни женщины у нас работали. В закроем цех там мужчины. А у нас попашил мужской костюм, брюки и, и пиджак. Работали попашу мужского костюма. Детский, дошкольный да, и школьный. Здесь не, не пришлось работать, говорят, надо молодых только. Так что я привезли сюда меня. Я уже не работаю, только убираю здесь... Помещение. Моль. Ну вот, мою и отдыхаю, и все. Посеть ну, вот, мою и отдыхаю и все, посеть занимаю. Поет гарбонь, поют девчата, встаю одна до сквозь дня. Я расскажу бережке, как подружке, что нет любви хорошие у меня. Я вот посижу, а то я немного устала. Бывает и грустно, если мы Видим человека больным. Понимаете, вот такое дело. Помочь мы не можем ничего. У нас нет лекарства возможного. И ничего. Только холодной воды набираем, чтобы она была. Она единственный помощник в нашей жизни. Я хотела бы работать, я думала работать, но сейчас чего, конечно, не такие, когда я пришла сюда, были силы поболее, а сейчас никуда. Это я в школе училась и всегда нам заставляли руки за спину, вот здесь стенки стоять. А медики забрали это, и компьютер, и телевизор, и одежонку ее. И я подумала, что они здесь, конечно же, вот не так, как мы вот работая, могли бы иметь какие-то деньги свольные. Но вот я вам так скажу, что мы люди здесь живем, приходит санитарка, которая требует деньги с меня. Забрала у меня деньги, 38 тысяч, да, за то, что меняет белье. Здесь, ну, постельное, постельное белье. Под одеянием, просто не наболочка. Джулия. Джулия, это она взяла у меня деньги. Я не знала, на какие возможности ей надо деньги. Но она иногда убирала в комнате, в комнатах, не у нас, в соседей убирала, я видела ее. Вы знаете, мы литературу здесь не имеем такую, на русском языке только вот библия, но она слишком мелко пишется. Мы не можем, я, например, не могу, глаза болят очень, если читала немного, сейчас не читаю ее очень, в глазах по какие-то точке у меня, всюду. Борщ, Салат, салат какой? А. борщ хочешь? Нет. Каплет? А джарус на двоих и котлеты да. На двоих. Хлеб. Ерва. Серый, да, длимат на Серый, не серый. А роза? Хватит, ну, Хватит. Я, я, я, я. Да, я. Так только сказала, чтобы немножко бы человек был, как если бы, ну, как мы бываем дома, имели бы платье хотя бы одно на себе быть, а то на мне одеть. Вот. и когда нам что-то туда и виляет, забирается нас. Говорят, Бо что здесь стартом, но я так подумала, мы ну, живые люди. Хотя бы одно платье, одну рубашку. Вот такое дело. Я подумала, что одно платье бы не мешало. Спать в нем было бы удобрее. А родители, Потому что в как я устала. Больным, больные, когда видят кое-что, те подносят и нам отдают. Да. Погиб поэт, к чести, Пала клеветаной молоть, Свинцом груди и жаждой мести Помикнув гордой головой. Не менее своя душа поэта Позора мелочных обид, Восстал он против мнений света, Один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь желание, Пустых похвал, ненужный хор, И жалкий лепец оправдания, Судьбы свершился приговор. Не вы сперва так злобно знали Его свободный смелый дар, И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, Он мучений последних Вынести не смог. Угас, как светоч Дивной тени, Увял торжественный бино. Его, увезется, Хладнокловно нанес удар, Спасенья нет. Пустое сердце бьется Ровно в руке ледров Пистолет. Вот я забыла Дальше немножко. Ha, ha, ha.